Всем привет, ребят! Этот ролик будет о том, как поставить голос в домашних условиях самостоятельно, без учителей, без самоучителей и без всего. Более того, здесь будет два примера. Итак, смотрим мое первое видео на YouTube. Одной из забавных особенностей World of Warcraft является возможность смены внешнего вида своего персонажа. И сейчас я покажу вам, как сделать из вашего героя настоящего железного дворца. Слышно, ну да, голос довольно-довольно грустный. Не то, что вы слышите сейчас. И, собственно, мой последний ролик. Здарова, бандиты, с вами Панда. Снова бросаю вам вызов. Итак, в прошлом вызове у нас выиграли Дима Гу. Что я делал? Вы думаете, что я пил яйца или, может быть, пил коньяк? Нет, я не делал ничего, я просто делал ролики для YouTube и сделал их много, где-то тысячи полторы. Есть еще один пример. Давайте не на моем примере, на примере моего товарища. Я смеялся, когда это слышал. Год назад видео 22 февраля. 30 уровни. А нахожусь я рядом с квартала магов, несомненно, около тюрьмы Штормграда. Слышите, да? Просто ужасно звучит, и при этом как бы, ну, не дизлайкают его, то есть нормально, лайки есть. А теперь, что мы имеем сегодня у него на канале. Среди которых есть и Кенарийская экспедиция. Если получить при у данной фракции, то можно прикупить отличного Кенарийского боевого гипа Я просто не буду показывать других людей, хотя вы у многих ютуберов можете найти старые видео и сравнить с текущими, я просто знаю, что ни я, ни Брайан не делали ничего, просто озвучивали ролики на ютюбе. И отсюда гениальный вывод, вы сейчас можете расстроиться от того, насколько эта информация очевидна. Чтобы поставить голос, нужно просто озвучивать и просто над ним работать. Как и в общем во многих вещах в жизни, да, чтобы результаты стали лучше, нужно просто этим делом заниматься. Вот такой очевидный совет, но зато показал вам два забавных примера.